Там уже 40 человек. Да? Да. Здравствуйте, друзья. Сегодня наша тема страх перед масляной живописью. Если у вас будут возникать свои вопросы или свои впечатления о, о своем страхе, пишите в комментариях или там в чате, да? Угу. Вот. Надеюсь, что-то удастся рассмотреть. И начну я наверное с, основ... с главных вопросов которые вот часто приносят на очные уроки ну или вконтакте там где-то спрашивают что вот был негативный опыт общения с с учителем в школе или педагогом в училище в художественном или еще где-то вот и как бы как бы как теперь, ну что, типа слабенький, это не твое и прочее, ну как обычно бывает, что, а то и просто грубили, уничижали, унижали, и, конечно, это для многих психологическая травма из детства, вот и... И очень много этих людей приходят на уроки и, в общем-то, так быстро преодолевается этот э, затык, что, я думаю, даже если общаться с, э, с видеопродуктом, вот этими видеоуроками, которые существуют, этот затык должен быть преодолен минимум, потому что вас никто не обидит и не, не оскорбит. Но э, что -то, что -то были какие-то мысли хорошие на этот счет вот, по этому вопросу? О том, что многие люди даже благодаря этому страху быстрее развиваются. Не-не, это, это в другом контексте. Вот, ну, если маслом никогда не пробовали, допустим, да, то, в общем-то, масло это, это самый, самый лучший материал для того, чтобы работать в живописи. Причем вы же, наверное, заметили, что. Картины маслом часто ну, совершенно как бы, абстрактные, иногда нарочито примитивные. Кубики, квадратики, треугольнички, просто каша, масляная каша на холсте застывшая. А тем не менее, то, что происходит в масле, оно ценится. Вот все тоже в других материалах, и хоть выбросить. А масло, если оно сделано со вкусом, любая мазня, сделанная со вкусом, даже если у вас совсем слабые возможности изобразительные, но сделанные со вкусом, а что значит со вкусом? Это значит, что если вы замешали и видите, что вот этот кусок красивый, вот этот ничего, и даже слабые изобразительные возможности, но проявленный вкус и это уже вещь, это уже картина. Ну и тем более, чтобы заметили, что современная живопись как раз мазню предпочитает. Но мазню, сделанную со вкусом. Тут есть такое странное свойство у мазни. Мазня со вкусом предпочтительнее, особенно западному потребителю, чем профессиональная сделанность. Поэтому тут уж бояться вообще нечего. Мало того, чего бояться, если... То, что вы рисуете, не напугает ни ваших близких, ни соседей. Это тот же принцип. Не нравится, не смотри. И Одно дело вы на трубе, вдруг будете играть или барабан начнете осваивать. И всем будете докучать этим. А тут вы ну, никому же не мешаете. Поэтому, на мой взгляд, даже если были такие травмы, может быть, даже и восстать на эту травму. Но вот надо сказать, что вот сегодня мне, меня ну, был урочек. И мне одна ученица показала работу ее сестры, которая всю жизнь боялась рисовать. Она там вяжет эти, как это, шитье вот это вот. Делает шитье, как оно, Макомэ. Глад... Макомэ? гладкое шитье, или как оно там, сейчас модно многие делают. Ну, в общем, шитьем занимается. И никогда не училась ни в художественной школе, ни в училище. И тут она по моему руку с подачей сестры говорит, так попробуй, ну попробуй, ну вот я целыми днями пишу, попробуй. И она попробовала, и так она, и она так скромненько, сестра, ну так, которая, собственно, была на уроке, решила показать и так скромненько, ну, ну вот, ну работа идеально сделана. Вот если бы я эту работу бы подписал бы, не мне было бы стыдно. Настолько внимательно и... И с чувством пропорции, и с чувством тона. Ну, все, все чувства художника были проявлены. Ну, два дня она ее писала, эту картиночку. У многих, у многих из вас она получилась действительно как бы благополучная для новичка. Какой может быть после этого страх? Какое может быть потом какое-то угнетение из, из юности или детства, даже если. Потому что вот человек боялся, стеснялся. Попробовал, все получилось, и я уверен, что следующие работы будут ну, на таком же уровне восприятия и внимания к задаче. <свят> Второй вопрос, который часто задают, сейчас, сейчас, я его записал сейчас, сейчас. без очков. Я уже такие вопросы не вижу. А как перейти с акварели на? А. Ну, кто-то рисовал акварелью, кто-то любил графику, кто-то любил акрилу, темперу Но масло это всемогущий материал, который может вообще все Он, Оно может и акварельно, и темперно, и, и графику может масло Особенно, когда мы берем мастихин, становится понятно, что проявление выразительнейшей графики запросто. Поэтому надо просто посмотреть, как, как как этим веществом пользоваться. Это вещество, оно как пластилин, оно очень удобно. Просто надо увидеть, как этим пользоваться. Распробовать его, вот либо на, на мастер-классе с каким-нибудь художником, просто увидеть. Вот, и, и будет все хорошо, будет э, открытие за открытием. Причем, в отличие от других материалов, опять же, где, э, ну, как, как, как правило, все остальные материалы, они несколько графичны. Там надо уметь рисовать. Вот такое свойство у тех других материалов, что там надо уметь рисовать. Вот, хочешь, не хочешь, а надо уметь. А в масле надо иметь вкус. И можно, не умея рисовать, делая мазню, как бы вот явную как бы явную как бы мазню, но мазня сделанная со вкусом это равно шик. И кстати очень многие стали это понимать, и здесь у нас в России, потому что у нас долгое время к этому э, не было вообще никакого отношения. Мазня и мазня, а Запад уже раз, раз, различил, э, ну вообще мировая э, цивилизация различила мазню со вкусом от мазни от мазни мазни. И последний вопрос был страх перед профессиональными художниками, чувство букашки в профессиональном сообществе. Да, есть такое у многих, стесняются без меры. Я вам скажу, хорошо покупаются именно новообращенные в живописи. Потому что профессионалы болеют страшной болезнью. Работа без души, работа без любви. То есть он пишет, потому что надо, надо писать. Очень много профессионалов болеют этой болезнью. А художник начинающий, он еще так влюблен в этот материал в этих красок, в это, в это чудо вообще изобразительного творчества, что люди это видят и отличают их работы, и отмечают их работы как предпочтительные, чем. Четко сделанная. Мало то вот эта четко сделанная сейчас живопись, часто и критиками, и э, вот той средой, которая способна покупать живопись, она как раз так ну, относится к этому. Без, без интереса вообще. Не только потому, что цивилизация хочет разрушить что-то да, в нас и вокруг нас, но и потому, что вот такое... Заметное различие между формальным и ну, как в поэзии это называется, графоманством и с текстом с душой. Вот поэтому мне кажется, что боятся профессионалов, и вообще их надо избегать. Они и сами живут как часто, часто, как пауки в банке. Они друг на друга оглядываются, они там вместе закончили институт, они, они потом отвечают за свое поведение дальнейшее. И те из них, кто вырвался к успеху, это все, это предмет критики такой, что ну, кроме некоторых. Понятно, что полно исключений, но все-таки основная тенденция, это если кто-то вырвался из. Ну, скажем, да, вот многие панически запрещают себе мастихи работать мастихином, потому что их столько лет штудировали э, на, на кисть, и тут вдруг мастихин. Ну, или обильный мастихин, да, кое-что там мастихина можно, и они стесняются выйти с мастихиновой живописью, типа уже пошел э, пошла деградация, вот, поэтому с ними очень тяжело, и их надо поменьше слушать. Я вам скажу, что любой профессиональный художник придет к другому профессиональному художнику и столько увидит ошибок, и, как правило, и видит, и они поэтому и общаются, что может он мне что-то подскажет, потому что на своей картине плохо видно. А когда приходит другой зрячий, он зрячий у того, а этот зрячий у него, для него. То есть зрячий другой, не автор картины, сразу видит ее слабые места. Вот. Поэтому. Художникам я рекомендую повернуть картину к зеркалу, посмотреть там, вообще перевернуть ее и посмотреть на нее как бы со стороны, потому что перевернутая картина это уже со стороны, да, ты уже смотришь, ты ее не узнаешь. Твоя, не твоя, но ты ее не узнаешь. То есть избегать нужно профессионального сообщества в хорошем смысле слова. То есть если доброжелательный совет, доброжелательный, то с этим человеком общаться если малейшая критика без безжалостная критика сразу уходить от такого общения потому что ничего хорошего это эта критика не плодотворит и вопросы там не появились Да, да. я давно пишу маслом и достаточно неплохо но до сих пор каждый раз страх начать я чаще всего начинаю делаю перерыв и не могу вернуться у это не только у вас это у всех подряд и я рассказывал уже, что Мане, например, ставил 10 работ перед собой, которые он уже писал, писал, писал, писал. И вот он ставил 10, и 10 работ одновременно заканчивал. Понятно, что здесь есть уже такое бездушие, да? Ну, то есть, красивый элемент нашел, растиражировал на остальные. То есть, это нормально, когда трудно обратиться к недоделанной работе. Поэтому, вот скажем, импрессионисты нашли такой замечательный способ писать за один раз. Как бы набросковую живопись оставлять как законченную. Это выход из положения. Ставить себе временные сроки. То есть, картина должна быть написана за 4 часа. Хочешь, не хочешь. Это способ не Есть люди, которые, наоборот, любят вылизывать картину, но их одна десятая. И, скорее всего, вы не, не один из них, поэтому ищите вот такие темпераментные способы решения задачи. В конце концов, она в наше время такая набросковая, аля импрессионизм живопись или экспрессионизм вполне котируется, вполне вполне уместно. Ну а если у вас, если вы такой перфекционист, хочется дописывать, дописывать, работайте на четверку, не работайте на пятерку. Пятерка может нечаянно случиться, пока вы будете дописывать, смотрите, что получилось. А когда работаешь на пятерку, конечно, тоска зеленая, и не хочется начинать и браться. Начинать. Начинать вообще очень легко. Столько надежд всегда. Если вы боитесь холста, смочите его разбавителем, киньте в него три главных цвета, голубой, красный и, и желтый. И вот так вот все перемешайте. Создайте туман цветной. И тогда пишите там все, что хотите. Тогда оно само уже будет писаться. Потому что вы уже тактильно вступили в общение, ну, куда уже назад. -то? Я пробовала писать акрилом, но благодаря вам я начала писать массу. У меня такой вопрос. Почему написанная маслом картина, когда высыхает, блестит не полностью? Как это исправить? Залить лаком. Заблестит как миленькая. Муж сказал, что я бездарность. Ну, я, я сам не видел. Вообще 70% мужей, когда пишет его женщина, балдеют от этого. Хвастаются ею. Особенно, когда в некотором уже возрасте женщина, когда уже, в общем-то, похвастаться ее красотой, может, уже не так удается. А она у меня художник. Поэтому. Но 30% да, вонюки. Очень много вопросов. Мне не нравятся мои картины, это нормально? Нет, это нехорошо. Это как бы немножко неумно, потому что, ну что значит, не нравятся мои картины. Вы можете не быть от них в таком восторге щенячим, но зачем уж зачем уж так? Ну, допустим, мне может не нравится мой рост. Ну зачем уж так? Мне кажется, это ну, хороший нрав на пользу даже художнику. Можно ли продавать картины как свои, если писал в студии и брал помощь преподавателя? Надо ли об этом говорить при продаже? Как корректно себя вести? Ой, какие же вы пугливые. Конечно, можно. Можно продавать и не обязательно говорить. Потому что, вообще, если вы писали с помощью преподавателя, с не... но знаете, что вы много души вложили, подписались и с чистой совестью, потому что, ну что ж, покупатель скажет, а это работа ученика, это написано в этой студии, я поэтому своим всегда советую обо мне не не, чтобы обо мне трепа не было. Как бороться с пиратами? Ой. Знал бы, что-то крови было течь. Очень болезненно отношусь к критике. Что делать? Ну, вот опять же, ну это как вот, я вот сказал, с ростом. Ну что, ну кто-то говорит, а, это тот, э, тот, который пониже, да, тот, который потолще. Ну что, ну что, ну что. Не, не... критик. <къех> Две критики. Одна доброжелательная. И она сразу видна. Она вместе с советом, с, с, с как бы с, с извинением критика. А другая беспардонная и, и жестокая, которая не дает никакой надежды. Но с этим людьми сразу прекращать. Как вы относитесь к картинам по номерам? Никак. Ну, ну кто-то так время проводит, кто-то в игры играет электронные там какие-то. Каким слоем лучше писать массовым, тонким или более <coughs> толстым, жирным? Так, это уже не по теме. А по теме вот что. Я долго говорил, а теперь уже предпринял идею Институт живописи за 100 дней. И первый вклад в этот проект э, сделал здесь и сейчас. Что я вам и презентую. Есть первые три урока, где я знакомлю с самим материалом, краской. Перечнем того, что необходимо для работы здесь и сейчас. И э, первые восемь задач. То есть первые три урока это как бы вступление. А после них еще семь э, задач, которые трудно не выполнить. То есть если последовательно идти, их трудно не выполнить. Если быть внимательным, их трудно не выполнить. Поэтому те, кто вот в страхе, вот у меня уже несколько человек написали, слушайте, я уже так давно пишу с вами ваши ну, по вашим урокам, а, а вот про купила, прос просмотрела, как жалко, что я раньше не просмотрела. То есть, Вроде бы я, ну я, конечно, я пытаюсь быть максимально понятным. А что значит понятным? Кстати, интересный момент. У меня был приятель, который тоже захотел э, давать уроки. Ну как бы общение с людьми, много чего дает, э, дают уроки. Ну и кому-то поделиться хочется каким-то уже на, накопленным. И как-то он э, позвал. Те, кто спрашивал его об этом, позвал мастерскую. И одна женщина упала в обморок от волнения. Он приходит и говорит, слушай, Сахар, почему так? Почему у тебя не счастливые выходят с урока? А у меня одна упала в обморок, другие просто расстроены. И я говорю, а что ты сделал? Ну вот я сделал, вот-вот-вот. вот. Я говорю, покажи палитру. Ну, в тот же день он достал. Вот такую гигантскую палитру, на которой было 30 цветов. И, ну, и художник может упасть в обморок. Потому что каждый художник выбирает себе какие-то любимые там, десяток цветов. А все остальные, ну так, вот вдруг, нет, в этой задаче я, пожалуй, возьму дополнительный цвет. Или два допол дополнительных цвета. А в общем-то, все крутится вокруг скупой палитры. Я говорю, конечно, конечно, нужно сойти с ума. Тридцать красок выдавить на поле, ты же сам ими не пользуешься в одной картине. Ему показалось, что это вот показать <социт> всю полноту. <социт> ну, там он еще ряд ошибок совершил. Так вот, со мной это, этого не будет. У вас в первых уроках будет три цвета и белила. Ну, потенье... Потом будет добавляться. Четвертый, пятый, и Так в десяток и войдем. Все же там. По теме пока не пишут. А, и что самое главное, мы создадим, уже создали, э, закрытую группу. И те из вас, кто приобрел м, этот, эти 10 первых шагов, смогут выставлять в альбомах там, картина, альбома картина, альбом. То есть, вы сможете, все однородные картины будут. То есть вы сможете себя сопоставить с другими, а я буду постоянно их э, просматривать, ну, наверное, хотя бы раз в три недели, если у вас будет более-менее числом, изменение менее числом, чуть-чуть, там, месяц, каждый месяц, буду просматривать и рассказывать, что вы приметили, где вы были внимательны, где вы не были внимательны. Но я же говорю, что задачи, вот эти первые, которые входят в первые 10 шагов, там, их трудно не выполнить. И при этом все они картины. Они простые, но очень милые. Я подобрал так и защирился. Следующее будет работа со старыми мастерами. Копии старых мастеров. Их будет 10, потому что старые мастера в основном упирались в портрет. Далеко не все из вас хотят портрет. Но тем не менее там будет и Вазовский, и Шишкин. Такого рода. Натюрморт будет голландский. И потом уже современные мастера. А потом уже начнем специализацию. Кто на портрет, кто на пейзаж, кто на тематические конкретные пейзажи. Кто на натюрморт, кто на фигуру. И будем, будем с вами работать вплотную. Я как учитель, вы как ученики. Это в долгую. В долгую это в том смысле, что 100 шагов. Условно это 100 дней. Хотя, скорее всего, оно, поскольку вы не можете этим каждый день заниматься, то, скорее всего, будет выстраиваться в год. Но это фактически год за 10, потому что художник воспитывается часто 4 года в художественной школе детской, 4 года в училище, 5 лет в институте, вот это все я максимально попытался собрать для того, чтобы выйти в люди, как художник, в 100 дней. Если что-то еще я не сказал, может? А, о том, что прямо сегодня уже Да, уже сегодня 10, 10 будет готов последний сверстом последнее видео, Машинка доделает. Пожалуйста. У Сашеньки, покупайте эти видео. 10, да, 10. Но там есть отсек три Для тех, кто вот совсем всего боится еще, вот там красочки боится, там этот отсек в три урока. Можете и его покупать. Если просто посмотреть, а хочу ли я этой самой живописи. Может мне не понравится даже, даже сама палитра не понравится. Есть какие-то вопросы? По теме нет. Только по теме. Игорь, не получается понять по видео, какая правильная консистенция укрывочного слоя? Ну вот сейчас мы будем достаточно подробно эти вещи. То есть вы сейчас. Ну, долгое время я делал вот эти более менее сложные задачи. Уже 200 видео сделал. А сейчас мы будем от простого к сложному, с, более, с большей подробностью. Там постоянно палитра видно, там палитра и картина. И вот там не увидеть невозможно. Там даже ракурса у палитры нет она. Просто... Я боюсь писать картины не по вашим урокам. И правильно. Не разнить. ну теперь вы можете опять же начать буквально с нуля. Но опять же, я же говорю, уже четвертый урок это полноценная картина. Но просто она... Небольшого размера и легкая, легкая. Много вопросов. Какая будет цена курса? Четыре пятьсот, да? Десять угу. этих уроков, четыре пятьсот. Первые три полторы. Ну, соответственно, первые три это те, которые вот только с красочкой познакомятся и там угу. и наградик нарисовать. Хочу картины светлее. В основном у всех темнота, а у вас наиболее светлое и нежная. Ну вот и хорошо. И тут вопрос, а останутся ли они в постоянном доступе. Да, останутся. Да, доступ пожизненный. Да, еще на несколько дней. Ну да. Ну и самое главное, это возможность во сверять себя с другими и получать мои консультации постоянно каждый следующий урок. То есть я буду все это комментировать, комментировать, комментировать. А вы будете видеть, насколько вы внимательны или нет. Вот я сегодня рассказала о девушке, которые мне показали ее работу. Первую, первую работу маслом. никогда не, не, не рисовала. Только вот вышивала. И чудо! Ну просто чудо! То есть, значит, я хорошо объясняю, я так понимаю. Ну, потому что и у других тоже она получилась. Но у этой прям вообще идеально. Я говорю, подписался бы, не глядя. Ну, посмотрел и подписался. А будут уроки по смешиванию красок. Так Крас это, вот, это вот и есть. Уроки по смешиванию красок. Там основная масса сделана тремя-четырьмя цветами. Но это все это, это главные цвета. То есть ими творится вся живопись. А все остальное фактически вспомогательное. Ну и первые несколько уроков это как раз работа, это, с, палитрой да, с... работа с палитрой. Можно в любой момент начать курс или будет определенный В любой этап. момент. Я буду смотреть. Значит, с этим я вот от какой-то даты с этим я уже поговорил. Теперь вот новые заселились в альбом новые работы. Я их прокомментировал. Захожу в следующий альбом, прокомментировал следующий. И вот так будем наращивать наше общение. И, конечно, начало не будет зависеть от начала никак. А тем более, что будет публиковаться в этом же, в этой закрытой группе, будет публиковаться каждое мое. То есть вы можете прослушать, как, как другие были. Ну как бы их как просмотр прошел с другими работами других из вас. Спрашивают три урока с виноградом тоже входят в 10 шагов, да? Да, да. Это первые три, а потом еще семь уже конкретные картинки, картинки, картинки. Ну и, наверное, последний вопрос. Это ВКонтакте будет происходить. Проходить. А, да. Для Украины это будет. Э... What's up? What's up? потому что там у них нет контакта. А для всех остальных, да, вам придется зайти, ну, зарегистрироваться в ВКонтакте, если вас нет, и купив, показать Санечке, что вот купила, и она вас запустит в закрытую группу. Ну, очень много вопросов. Вы все их можете задать по поводу приобретения, задать в Директ, написав, и приобрести можно там же. Давайте. Получается все? Да. Ну, за успех? А.